Ой, холодненько здесь чудо И темно. И зомбики ходят. Ну нафиг надо согреться. Лепота. Вот теперь у костра посидим мы посмотрим четвертую часть дневников разработки игры Безнадежный мир о пацаны на огонек пришли как я обещал в прошлой серии к этому моменту я сделаю огнемет и заодно расскажу с какими сложностями мне пришлось столкнуться и что в итоге получилось но сначала минутка рекламы знаешь кто самый главный в разработке игры геймдизайнер именно он собирает мир игры из сюжета графики игровой механики и придумывает правила по которым игроки будут жить в этом мире хочешь стать таким крутоном? смотри скорее на курсы от Skillbox, который ведут практикующие преподаватели из крупных компаний но что намного важнее куча практики будет у тебя. 5 курсов по разным сферам геймдева, от написания сценария и продумывания геймплея, до работы в Unreal Engine, Unity, моделирование игровых персонажей и продвижение игровых проектов. По окончанию обучения у тебя будет 5 работ в портфолио, созданные в тесном сотрудничестве с куратором и преподавателем. И не пугайся цены, ведь первые полгода обучения абсолютно бесплатные, а дальше ты уже сможешь работать по этой профессии и, получая внушительную зарплату, спокойно оплачивать обучение. Кстати, скиллбокс активно помогает своим студентам в поиске работы, и если ты давно хочешь с серое геймдейво, переходи по ссылке в описании. Я начал средумывания модельки огнемета и стал собирать его из готовых частей в паке. Изначально я хотел прям не огнемет, а огнеметище, но при фабе меня как-то не зацепили, поэтому я стал собирать свое. Хотел что-то не очень громоздкое, хотя я экспериментировал и с тяжелым оружием, запрещал игроку с ним бегать, прыгать и занимать укрытие. После этого я разместил модельку на персонажа, повесил на нее скрипт оружия и начал настраивать. Я решил, что по логике это будет автомат, точнее даже пулемет. А каждая пуля будет как бы частицей огня и получится пулемет, стреляющий огнем. Хм. Далее я стал придумывать эффект стрельбы из огнемета. Потом правда оказалось, что в паке уже есть готовая система частиц для него, но мне все равно нужно было адаптировать этот эффект под стрельбу в асити. И тут-то начались проблемки. Идея с пульками провалилась почти на корню, так как при попадании пуля отключается или удаляется. Соответственно, весь эффект горения сразу же обрывался. Эх, это было бы самое простое решение. Следующая попытка была адаптировать эффект выстрела под эффект горения. Пули все так же вылетали из оружия, но были более медленными, чтобы была определенная синхронизация системы частиц. Но и тут я столкнулся сразу с двумя проблемами. Первое пули вызывали кровь, а действие огнемета совсем иное. Может я конечно сильно продираюсь, но лично меня это не устроило. А чтобы отключать эффект крови при выстреле из огнемета, опять придется лезть в код Асита и модифицировать его. Эх, не хочу. Но если с первым легко справиться, то вторая проблема была куда неприятнее. Частицы выстрела почему-то локальны, и при любом движении оружия весь огонь двигался вместе с ним. Опять же, не так долго это исправить, но чем больше мелочей складывается, тем яснее становится то, что под огнемет нужна своя уникальная механика. И под один скрипт все оружие не запихнешь. И если делая проект самостоятельно на собственных силах нет никакой проблемы в том, чтобы взять и добавить что-то уникальное, то в подобных ассетах это сделать куда сложнее и скорее всего не обойдется без костылей. Но огонька-то хочется. Поэтому я решил добавить зажигательное ружье, которое стреляет, не поверите, зажигательными снарядами. Его реализация оказалась бы очень простая, если бы не одно, но. Я решил добавить не просто бумба-баха гарипукан а полноценное поджигание врагов. То есть, если рядом с горящим сомельеком будет находиться другой безмозглый, то он тоже начнет гореть. Только вот гореть он начнет не сразу и не так сильно, как если бы в него прилетел зажигательный снаряд. И так, как же работает сам этот механизм поджигания и воспламенения? Немножечко два разных процесса здесь совсем, но работают они немного похожи. Значит. Первый компонент у нас Burn Лоджик. Изначально он не делает ничего. Он молчит, ничего не делает, и как. То есть, по сути, никаких абсолютно действий. Но есть глобальное событие Бёрн, которое уже запускает сам вот этот весь процесс. Само это событие Бёрн вызывается при попадании специальной пули в коллайдер этого зомбика ну и собственно всех остальных тоже далее идет проверка статуса если персонаж уже горит то создаваться огонь не будет будет создаваться сразу а, взрыв как бы такая вспышка то есть эффект попадания пули в тело если же персонаж еще не горит то сначала ему добавляется огонь а затем уже идет Новая проверка, каким образом был подожжён этот персонаж. Если у него попал зажигательный снаряд, то будет создаваться еще и взрыв, помимо огня. И далее все это сводится к тому, что создается специальная, так называемая, огненная зона. Об этом чуть-чуть попозже. И, наконец... Все это будет наносить персонажа периодический урон с небольшой задержкой, то есть там каждой определенную долю секунды. И все это будет происходить до тех пор, пока у него совсем не останется хп. Ну а когда их не останется, то еще какое-то время он погорит, около 3 секунд, и объект просто удалится. Теперь что касается следующей механики, это механика поджога. Здесь все чуть-чуть посложнее но в то же время и попроще с самого старта персонажа этот компонент будет проверять находится ли этот самый персонаж в зоне огня и как только он в нее попадает мы переходим в следующее событие в котором наращиваем ему температуру тоже раз на определенное количество секунд а точнее их долей однако если персонаж покидает зону огня, мы выходим из этого триггера, то персонаж начинает остывать, но остывает он, естественно, медленнее, чем нагревается. И также происходит практически постоянно проверка на ту самую высокую температуру. А если она больше 70, то персонаж начинает подгорать. Создается слабенький эффект воспламенения, и дальше снова проверяем температуру. И когда температура становится совсем высокая, то он начинает гореть совершенно полностью, как Будто в него выстрелили зажигательным снарядом. Собственно, в этом событии у нас как раз таки и происходит все к тому, чтобы был переход именно уже к этому компоненту. И, кстати, заодно поправлю здесь маленькую штуку, потому что когда он нагретый уже, он будет греться еще быстрее. А порог температуры поставлю здесь поменьше. Ну и, соответственно, нагреваться он будет чуть-чуть медленнее. Вот, теперь вообще должно быть по красоте. Так, и выглядеть это будет все следующим образом. Посмотрим. Так, ну они уже, наверное, не успели подпалиться. А, нет, успели. И все уже начинают гореть. Сначала слабенько, потом уже сильнее. Единственное, что мне сейчас не нравится, то что это все достаточно резко происходит. И как-то, ну не очень это приятно что ли смотрится но, в принципе можно лучше и так прошло примерно полчаса, но у вас прошло всего лишь пару секунд и немножечко изменил я а, саму эту систему значит я добавил сюда прямо на персонажа все эти а, системы частиц, то есть они уже заранее здесь находятся но у них у всех отключен параметр play on awake, чтобы когда игра запускалась они сразу же не начали проявлять себя а также у огня уже выключен свет то есть когда огонь светит естественно будет светло рядом иначе это будет смотреться достаточно странно и собственно как это все работает а здесь у нас все остается по-прежнему но уже на этом моменте add fire мы не создаем эффект а просто запускаем его то есть по сути нажимаем вот эту кнопку play ты и и Через кнопочку стоп мы его отключаем. Ну и, соответственно, здесь, когда будет тухнуть огонь, мы его будем не удалять, как раньше, а просто останавливать. Ну и, собственно, отключать сам свет. То есть, вот свет мы будем выключать, включать, но тоже не удалять или добавлять. Со взрывом абсолютно все то же самое. Я просто пока оставил для наглядности эти моменты. Может потом мне еще это о чем-то напомнит, если я вдруг к нему вернусь. А, кстати, бесполезная переменная. Я изначально хотел делать, что когда мы его поджигаем, то, скажем так, каждую долю секунды огонь будет как бы ослабевать на персонажа. И это будет актуально для каких-то больших жигернаутов или там для боссов. Но для вот такой вот мелочи это в принципе-то не актуально. Поэтому здесь это можно даже отключить, чтобы не нагружать. Вот собственно и все. давайте посмотрим как это будет выглядеть. А, кстати, также свет сделал более-менее динамическим, а теперь персонаж тоже освещается, и освещается он реально как от огня, потому что здесь выставлено значение ratio, то есть если мы поставим просто на ноль, ну, горит себе и горит, и хрен бы с ним, а когда значение уже хотя бы ближе к единице, то и выглядит это намного более интересно. Окей, okay, мне уже не терпится посмотреть, как это будет работать. Но хотя я-то точнее знаю, как это будет. Мне не терпится показать это вам. Если сейчас не произойдет осечки... а Она, конечно, же, произошла, но второй раз попали как надо. И вот они уже загорелись. Ой, как полыхнуло-то. Горят, родимые. Так, он, он же не горит. И, как видите, все это намного более плавно происходит. И также огонь... Более плавно перестает гореть, как и свет тоже плавно начинает уходить, а не прям резко так закончилось, оборвалось и все. Вот за это, в принципе, не жалко, что я просидел еще где-то около получаса за этим вот семь. Но иногда происходят вот такие вот осечки и снаряд не зажигает. А скорее всего это связано с тем, что... Сейчас покажу, в принципе, с чем это связано... Пуля из Асиса срабатывает быстрее. И я так подозряю, что просто не всегда успевает сработать эффект. Отлично. Эта плавность мне куда больше нравится. А теперь что касается пули. С пулей все, в принципе, это просто. Давайте ее откроем. А у нее тоже есть свои небольшие эффекты. То есть, это у него будет такой типа трейл. Кстати, этот трейл убираем, он не работает почему-то так сюда все возвращаем отлично а, естественно point light без теней тоже будет освещать немножко дорогу пока летит и собственно сам компонент с коллайдером и риджет потому что без риджет воде считываться коллайдер у нас не будет и здесь все достаточно примитивно а, пуля чекает в своем триггере если в него попадает кто-то с определенным тегом hitbox то начинается event start burn и сохраняется кстати то что у коллайдер попало вот в эту переменную и если раньше я отсылал сразу на глобальный компонент то сейчас это работает на hitbox и а так как hitbox у персонажа несколько там руки-ноги голова и тело, то и получается все это тело переходит у нас, знаете куда? Переходит оно у нас на вот эти вот, с вот этих самых хитбоксов, точнее, будет переходить на главный компонент, вот сюда выгнет лоджик. А теперь мне осталось поместить все эти три компонента на остальных зомбей, а, соответственно, настроить им также. Настроить им также все эти системы частиц, кейкбокса и прочее. И начнется жарево. Ну что ж, давайте посмотрим, что получилось в итоге. Как это будет выглядеть уже в игровом процессе, а не просто на тесте. Неплохо, но не хватает экшена. Поэтому я добавил немного скорострельности, но почти убрал урон. Теперь можно шмалять направо и налево, поджигая их всех, не переживая за осечки и незажженные снаряды. Пост акалипсис как никак не все будет идеально работать. Но этот канал станет работать намного лучше, если на нем прибавится лайка в комментариях и, соответственно, новых видео. Хотя это уже по моей части. В общем-то, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. И в комментариях не забывайте предлагать свои темы для следующих выпусков. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски, Пока. Лепота.